Анатомический музей и фантомный класс. Особый интерес у делегации вызвала работа инжинирингового центра медицинских симуляторов AIDAS, расположенного в Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Делегации Республики Узбекистан было рассказано о важнейшем экспортном проекте AIDAS, создании симуляционного центра в Токийском медицинском университете Японии Джунтенду. В ходе встречи ректор КФУ Ильшат Гафуров и заместитель премьер министра страны Гуламжон Ибрагимов договорились о проведении в течение года на площадке университета